друг мой рассказывай меня зовут Даша, мне 8 лет у нас занятия проходили всегда весело. Ну, так загадочно сказала здесь было всегда весело и никогда не было случилось ну а полезно то было? полезно было что для тебя было полезно? сама что с собой унесешь? Чтение и уроки тоже быстрее началось все заметили, ты тоже заметила, да, что быстрее стало уроки делать? И угу. В школе больше я отвечала на урок. Да, не боялась теперь отвечать или ты помнила и поэтому могла ответить? Я помнила и могла угу, Здорово. А с тренером тебе легко работалось? Да. Он очень долго. Ты с тебя хорошо вело, твои да. занятия. Ну, ладно. Ты порекомендовала кому-то из своих знакомых такие занятия? Да. Я Помогли уже бы? Понятно, здорово. Давай тогда у мамы немножко расскажете, как вам выделилось. Да, действительно замечательно. Результаты получили, в принципе, которые хотели. Угу. Вот. Мы будем стремиться к лучшему. Ну, у вас у нас очень, хорошо да. очень солидные результаты. С удовольствием взяла уроки дома. Таблицы, угу. чтобы это было наше жизнь упражнения. Так что все здорово. Благодарим вас за всем. Будете Вы, заниматься программой. Обязательно будем. Uh -huh. В будущем, возможно, uh -huh. еще придем.